Счастливый человек Жизнь хороша, и для счастья надо не так уж много. Пара рюмочек-водочки, не так, чтобы утратить реальность, а для расслабления, чтобы лень разлилась по телу, стала тепленько в ушки и возникла философская, на все плевать. Еще желательно хорошая закуска, удобный лежак и теплый плед, особенно в такой ненастный вечер, как сегодня, когда дождь и порывы ветра бьют в окно. Все-таки я счастливый человек. Конечно, кому-то этого мало, а мне так достаточно. А то, что роскошь отсутствует, это ничего. Ничего, что мебель плохенькая. Ничего, что дом старый. Главное, есть крыша над головой. А счастье — понятие не количественное, а качественное. Не важно, сколько ты имеешь, а как себя ощущаешь. А я себя ощущаю превосходно. Я счастливый человек! Мысленно прокричал лежащий на диване в своей комнате Нюма Шухман. Непогода за окном ответила на его размышления сильным ударом ветра и дождя в оконное стекло. Обветшалое строение задрожало и заскрипело, и к этим удручающим звукам прибавился такой же неприятный голос тещи. «Нюма, ну, что ты там себе думаешь? Пора уже повести Гуга чуть-чуть пописать» а то бедная собачка сделает тебе фонтан прямо здесь и будет права. Нюма встал, оделся, завернулся в помятый плащ, сунул ноги в пожеванные боты, взял Гуга на поводок и вышел в мокрую темень. Надо сказать, что сытому фокстерьеру особо ходить не хотелось, поэтому он спешно совершил все в подъезде, и уже было к радости хозяина направился назад, как вдруг усиленно потянул носом, завертелся, принюхиваясь, а затем сорвался с поводка и понесся неизвестно куда, не обращая никакого внимания на дождь и слякоть. Нюма кинулся за ним. За воротами двора Нюма собаку не обнаружил. Он пробежал метров десять в одну сторону по улице Мизикевича, в другую. Результата не было. Человек, который всего несколько минут назад был счастлив, стоял под струями воды и порывами ветра, думая о том, что сейчас устроит ему теща. А она, ой, как могла устроить. Это была еще та скандалистка. Как он скажет ей, потерял ее любимца? Была бы хотя бы его жена Нелли, а не на ночном дежурстве. Она бы успокоила свою мать. А что может он? Несколько раз прокричав имя собаки, не достигнув желаемого, Нюма постоял в одном из соседских подъездов и без надежды поплелся к следующему. И тут, о радость, там как раз и был Гуга с особой противоположного пола. Собаки были заняты делом. Нюме пришлось подождать, но он уже снова был счастлив. Когда Нюма и Гуга, совершенно мокрые, но ну, очень довольные, вернулись в квартиру, на пороге стояла растерянная теща, вся запорошенная пылью. Хлопая глазами, она сказала, «Нюмчик, ты знаешь, какой ты счастливчик, и как повезло моей Нельке!» Вы оба счастливчики. В вашей комнате только что рухнул потолок. Просто вот так хлоп к Бениной маме. А если бы вы были таки, до да, дома, ну скажи, что ты несчастливый человек. Вопрос. Как сегодня называется улица Мизикевича? Ой, я уже вам не говорю за лайки и подписку.